Я продолжу свое пафосное повествование. Жить во взрослом мире не всегда просто. Сосредоточься! Почему все во взрослом мире так по-дурацки устроено? Вот если бы я знал, какое у меня будущее. Ну давай же, это нужно создать в голове! А ты должен быть лучшим. Это, наверное, очень интересно. Ну спасибо, не надо. Если будет трудно и тяжело. Взрослые те еще зануды. Я предлагаю тебе дружбу и бесценный дар. За спрос не мочат нос. Она твоя надежда. А ты уже решил для себя. Кем ты будешь? Как вы достали меня с этим вопросом? Ты познаешь мудрость, накопленную многими поколениями тем. Кто был бы тебя? Кнопку жми тогда, юный патомар. Жми кнопку — огонь сам! Скука! Кому это вообще может понадобиться?